Я видел, я видел. Вон воронка, где упала вот этот рыбный ряд. Вон воронка. Рыба, рыба. Тут хорошо хоть никого не зацепило. Все магазины поразносило. Тут вплоть. Ужас вообще, что творится. Вон конфеты. Следующий ряд. Тоже вывернула все киоски. Все вещи она разворотила. Ужас, что творится.